за здоровое ображение. Правильно? Конечно. А ты немножко чуть по наклону идешь. Все, Все пойдем же. до сюда. Можно сразу? Нет, это, это, это препятствие на проезжей части. Уберите, пожалуйста, нужно припарковаться. Это парковка. Уберите, пожалуйста, нам. Сколько класса погнало? Образование, сколько класс. Молодой человек, уберите, пожалуйста. Ребят, всем привет. Иду просто импровизирую. Вышел из своего дома, а мой дом вот там высотка большая. Пошел в сторону моря. Здесь какой-то отель, здесь не пройдешь. ли маленькая тропинка. Иду дальше. Ребят, я вам вчера ничего не показывал, потому что что-то мы с друзьями были, много людей, и это вообще не до камеры было. Ходили по разным заведениям, тусили, отдыхали. Я иногда для Инстаграмчика что-то записываю, поэтому подписываюсь, там я все это буду публиковать, рассказывать. Но на YouTube, к сожалению, вот только могу, когда один, когда мне никто не отвлекает, не мешает, могу вам что-то показать сам посмотреть вместе с вами. Вообще, как я понимаю, этот район называется ну вот весь, где я живу, Аркадия. Этот район считается самым-самым модным, самым дорогим. По какой причине непонятно, но полагаю, что близость к морю, наверное, все-таки важна, потому что это не центральный район. До центра, до Дерибасовской здесь ехать на такси 20 минут еще, ну то есть прилично 25 иногда, в пробке побольше. Но однако этот район считается крутым. Ну да ладно, я здесь оказался случайно, просто выбирал на букинге, по рейтингу посмотрел хорошее место и забронировал. Ну вот сейчас иду, надеюсь, что выйду на набережную, найду какие-то кафешки, хочу позавтракать. Вчера с ребятами долго гуляли. Кстати, говорят, что сейчас Одесса а, в красной зоне находится. Здесь объявлен вроде какой-то там, типа, карантин. Но я этого вообще не почувствовал. Все заведения были открыты. Никакие тесты, никакие прививки не требуют. Но говорят, что в скором времени вроде будут требовать. Но пока нормально. Пока я хожу, гуляю все заведения любые, которые мне нравятся, посещаю. Ух ты! Интересно. Сейчас как раз на инстырь, ребят, запишу фоточку сделать И сейчас в историю что-то запишу. ребята вот такой выглядит мой обед значит смотрите супец чтобы вы понимали цены примерно но ну, учитывая что это все-таки набережная здесь они немножко дороже стоят. супец стоит 4 доллара он стоит где-то было здесь я уже запутался где собственно ну, наверное наверное несколько ага спасибо Несколько, может быть, немножко дороже будет, чем на обычных заведениях каких-то в центре. Ничего страшного, смотрите, какой вид прекрасный. В общем, мне ребята сказали, друзья, что нужно отсюда ехать. Это Аркадия район. Я не понимаю, в чем тогда прикол. Ну, здесь, наверное, какие-то клубы ночные, может быть, есть. Модные заведения. Но сейчас днем тут делать нечего. Сказали, надо ехать на Дерибасовскую. Поэтому я сейчас кушаю суп и поехал в Дерибасовскую. Так, ребята, я покушал, пообедал. И сейчас иду теперь в сторону центра. Вызвал где-то такси. Народу здесь нет, все люди в центре, на Деребасовской. Ну и, собственно, отсюда я теперь выдвигаюсь в центр Но почему-то этот район сильно хвалит, может кто-то мне скажет, почему Но завтра, наверное, перееду куда-нибудь в центр Я только на два дня снял этот дом, как раз проверить Вот мой дом, ребята Забегу, зарядник возьму телефон и поедем дальше с вами в центр Видите, здесь прямо как в Питере, парадные Такси спрашивают, какая парадная? Ты ему отвечаешь, и везде консьержка сидит вот видите, это парадная какая, четвертая, наверное. А мне нужна третья. По всей видимости, следующая, да. И на самом последний 25 этаж, ребят, там они выкупили, как я вам уже рассказывал, два или три этажа и устроили отель. здесь консьерж. Ребятки, ну что, я сейчас иду по Дерибасовской стрит. Вот она. На Дерибасовской хорошая погода, как вы знаете, да? Сейчас 16 градусов. Просто идеальная погода для прогулок. Я вчера здесь гулял. Вечером с ребятами, сегодня я решил пройтись один, куча разных заведений, кафешек. Ну, народ так ходит, честно говоря, видите, потому что вечером, ночью было совсем мало, совсем грустно. Короче, ребята, всем привет! Привет, Олег, привет, Паша! Привет. С ребятами познакомился, живут в Одессе, давно мне писали, приглашали в гости, вот, собственно, я и добрался до вас, да. Будут сейчас мне город показывать. Короче говоря, говорят, что сейчас, сейчас, как, как по мне, людей очень много. Это, это не то, да, что. Это очень мало. Это очень мало, да, считаете? Край да. сезона. Да, край сезона. А Паша говорит, что тот район, в котором я поселился летом, там вообще бомба, да? Да, Аркадия, там, да. Говорит, там, говорит, не пройти вообще невозможно, да, Аркадия, да? Так точно. Да. Ну, в общем, а сейчас мы что, гулять по городу будем? Пойдем, погода да, шикарная, да. Погода, погода четкая. Так что будем гулять, сейчас, может, еще кто потянется. Ну, в общем, ребят, не грустно, да? весело, нормально. Все ребята самое интересное впереди. <свят> да, ребята с работы, я сегодня один мотался, ну, не совсем один, днем мотался, ходил. А сейчас ребята освободились с работы, все же работают, все молодцы. Я один бездельничаю, и вот сейчас пойдем уже здесь посещать разные места. Вот смотрите, какое место есть. Экскурсию провел по городу, Екатерину показал, Еле... Елену показал. Ты доволен? Я очень доволен, ребят, спасибо. Паша, ты вообще молодец, реально. Ты так старался? Да. Я так рад с тобой встретиться. В общем, все кайфово, сейчас закажем себе чай. Мы с тобой кофейку бахнем, да, и все. Короче, все нормально. Мы за здоровый образ жизни. Мы за здоровый с тобой, чисто мы за здоровый образ жизни, правильно? Конечно. А ты немножко чуть по наклону идешь. Ребята, прошелся, я прогулялся по Теребасовской, и пришел в какое-то просто случайное заведение, столовое. И, знаете, хотел покушать, сходить туда. Они говорят, извините, нужно сертификат о вакцинации, либо тест о том, что у вас нет ковида -а, в течение 72 часов последних трех дней, Но ну, либо, говорит, справка о том, что вы выздоровели, и тогда мы вас спустим внутрь, а пока, пожалуйста, идите на улицу. Но ну, я сижу на улице, ребят, ни того, ни другого, ни третьего у меня нет. Справка о том, что выздоровел, непонятно, как получается. Я у них спросил, они скажу, что у еще врача, если вы лечились, он вам может ждать. Но надо сказать, что это правило введено еще три дня назад было. Но, однако, я впервые вообще столкнулся с тем, чтобы кто-то меня не пускал без наличия ну, там, сертификата и так, далее, и так далее. Вот там у них, кстати, условия написано. Везде, везде тебя пускают, нигде ничего не спрашивают. Но, видимо, нарушают закон. Потому что в ином случае, если у вас нет террасы, то вы просто обанкротитесь. Потому что нет людей, которые имеют все эти три документа или один из них. Очень их мало, этих людей. Хотя по секрету вам скажу, собственно, вы и сами знаете, вы же из России, мы русские, с нами бог а в России нет проблем купить этот, вакци... этот сертификат, что делают, в принципе, и местные люди это вообще очень просто и стоит, что мне говорили, порядка, там, не знаю, 20 или 50 долларов, что-то что типа такого в общем, ребят, с Павлом мы выехали покататься, заехал за мной, здорово, Паша заехал за мной, говорит, поехали кататься что-то, говорит, только по Дерибасской хочешь, больше нигде не было, собственно, так и есть, действительно по одной Дерибасской туда-обратно весь центр, в принципе, я уже обходил, ребята мне вчера показали ну вот сейчас просто так катаемся по городу смотрим, это вот новый аэропорт недавно, да, построили? а был вот этот старый, вот сейчас не функционирует уже, да? нет, этот старый уже остался только для красоты да, только для красоты, двухэтажное здание осталось ну а мы, ребят, катаемся по городу, смотрим знакомимся, разные районы узнаем в принципе, центр, да, как бы блестит, красиво, чуть выезжаешь, я бы не сказал, да, что, okay. что красиво. Okay. Что, ребят, действительно заведение, ну, по крайней мере, крупное и, видимо, сетевые, как минимум, не работают внутри, то есть, внутри сидят там пару-тройку человек всего лишь у кого есть вакцина а остальные пожалуйста на вынос кушайте здесь поэтому мы сейчас взяли на вынос нам дали вот такие вот штуки давай смотреть что внутри по 200 по 400 грамм ребер должно быть ну это одна порция 400 грамм какая красота нарезанный пожаренный свежачок кайф а что у тебя больше смотри у меня сколько у тебя слов а я ты одессит. больше ты больше а ты одессит, я, я понял Ребята, знаете, что интересно? Что, несмотря на то, что действительно на улице так сегодня, ну, не то, чтобы прохладно, но очень ветрено не совсем комфортно сидеть на улице. Тем не менее, смотрите, люди даже, даже учитывая то, что ты будешь сидеть на улице, может быть, не очень будет хорошая погода, тебя не будут запускать заведения, тем не менее, не вакцинируются. Понимаете? Тем не менее, люди не вакцинированы. Вот эти вот все люди. У них нет ни вакцины, не ни, соответственно, никакой справки, и так далее, и так далее. Нет возможности зайти внутрь. Вот это заведение пустое, вот это заведение. Официанты, конечно, грустные от этого. Но, тем не менее, надо сказать, что, конечно, другие заведения, которые идут на этот риск, да, или, может быть, миндам платят, не знаю, как устроено, они все равно открыты. Можно зайти внутрь. Не, та, не все так строго, как вот здесь. ребят, просто для интереса зашел в торговый центр, как вы видели, я туда прошел, проблем не поставил, но когда я пошел дальше, охранник подошел ко мне и есть ли у меня сертификат. Я сказал, что нет, и он сказал, что я, конечно, здесь могу ходить, но меня никто не примет без сертификата. И действительно, торговый центр вообще пустой. Народу практически нет, несколько людей из персонала просто сидят, и все. Больше никого, представляете? А вот такие заведения сейчас супер популярны на улице. Видите, тоже заведение полностью закрыто. И мы можем теперь посидеть только где-то на лавочках. И по всей видимости, с сегодняшнего дня, хотя сегодня уже, по-моему, третий день введенного этого серьезного жесткого карантина в Одессе, с сегодняшнего дня, наверное, взялись несколько серьезнее, несколько иначе подход у них теперь. Видите, заведение вот это тоже закрыто. Ну ладно, идем дальше, что-нибудь найдем. Супер жаркий день. 21 градус уже сейчас и будет еще больше. На улице такая красота. Видите, кайфарики лежат, кайфуют. В общем, прекрасная погода, прекрасное настроение. И никакой карантин не страшно Видите, люди отдыхают. Я вообще сегодня в одной майке вот такую легкую курточку надел. Иду, гуляю. Сегодня приедет мой подписчик из Киева. Еще ребята здесь есть тоже местные, которым меня каждый день катают, показывают. В общем, ребята, реально, YouTube мой канал, это, конечно, и Инстаграм. С вами это просто что-то на вес золота, ребят. В любой стране, в любом городе есть прекрасные люди. И все, и все классные, как на подбор. Плохих у меня нет. Плохие меня не смотрят. ребят, всем привет, здорово, привет привет. Привет, привет, привет, привет. приехал Вениамин из Киева, говорит, чувак, ну что-то там один, хотя я не один, но типа что-то один, давай я приеду. Ну у нас разные номера, Женя, надо почерпить. Ну да, сейчас да. Надо, было, я сейчас покажу, спарна, да, кровать, а да? то может думать реально мы в одном номере, не, ребят, у нас номера разные, я вам сейчас покажу, короче, смотрите, какую я хату снял, после той, которая была, я к ней пришел, говорю, у вас их что-то нормальное. Они дали вот это, нормально, реально нормально, очень светлая комната, я здесь уже два дня живу Вот смотрите, одни окна туда выходят, но сейчас темно, но я вам сейчас лучше Самая главная фишка этого номера, знаете в чем, смотрите, бам-бам-бам-бам, выходим и бац, и у тебя своя терраса, Писать. вот еще номер соседний, вон там будет живить, жить Вениамин, он уже туда заселил, я его, и все, смотрите, у нас кайф, кайф какой, то есть мы здесь тусуемся, погода сейчас шикарная, смотрите, вид, вон там море, вам, наверное, не видно, но в инсте у меня, в инстаграм, ребят, подписываемся, и там всегда актуальная, самая-самая свежая информация, туда я вот прям практически в онлайне, хотя я и в онлайн захожу, периодически, раз в недельку, я с вами тоже там общаюсь, вот такой кайф, ребят, нормально? По-моему, нормально, то есть свой свое кафе здесь, Своё кафе. Поэтому мы сейчас пойдем потусуем, куда-то где-то сходим, в центр, не в центр, а потом вернемся сюда и будем здесь кайфовать. Музыку врубим, танцевать будем. Нормально же? Нормальные идея, правильно? Представляете, 5 часов ехал, приехал, все, и мы теперь вместе через несколько дней уедем уедем домой. А пока. Пока, вот он, собственно, квартира, а мы пошли гулять. Короче, ребят, ну чё, вышли мы на. Куда мы вышли? Как называется? Басовская, центральная улица, Одессы. вообще. Да. А ты сколько интерес. раз вообще бывал здесь? Ты вот в Киеве живешь, а здесь сколько? Часто было, нет? Жень, ну вообще часто, но ну, связано с работой, езжу сюда постоянно. Бывает, да? Бывает. Ну, в общем, вышли, ребят, что? Пойдем тусоваться. Народу я столько еще людей не видел. Вот, смотрите, все забито. Я не представляю, что здесь летом происходит, но сейчас это просто бомба. Короче, я постараюсь, ребят, не забывать про свою камеру и вам записывать. В Инстаграм постоянно записываю, а с Ютубом что-то забывают что-то, Поэтому, вот, музыканты. Нормально, нормально. Да, мы сейчас тоже играть будем. Сейчас, да, возьмем гитару. О, у нее, смотри, там две. Вот честный парень, смотри. Вот этот честный. Как есть, так есть. Есть один? Да, давай два, дадим. Два. Есть один? Или сколько там? Два сколько дает? Мелочь. Пьянем. Что есть, то и дадим. Да не, ну что есть, не надо. Сейчас Платы. если мелочевка есть за то, что ты честный, правильно? Ты же честный человек. Может, может еще что-то есть? Я это не написал. Это, про... Я что у тебя мелочь? Двадцатка. Хватит на бутыль, на пузырь? Чуть-чуть накатить, хватит же? Да сюда. Все. Вот ну, ты за нас помолись или что-то сделал чтобы у нас сегодня тоже продуктивный вечер был, окей? Okay? Конкретно. Ладно, увидимся. Все, давай. Спасибо, давай. Дайте, я знаю, много историй таких, приходят арт-директора, каких-то ресторан, да. приглашают их в свой клуб. Да, И... Ребята, вот мы подъезжаем, парковка, зона паркинга, все. Я сейчас уберу быстренько, это быстро заезжает. А, нет, сюда не зайдем, следующий надо. Сюда мало места здесь. Сейчас следующий. Я сейчас вот так... а? Можно брать этого? Чего? Не Нет, это, это, это, это препятствие на проезжей части. Уберите, пожалуйста, нам нужно припарковаться. Молодой человек. Уберите, пожалуйста, препятствия на проезжей части. На проезжей части. Это парковка. Уберите, пожалуйста, нам нужно припарковаться. Мы клиенты, мы хотим все возражаться. Ну и ну что, что-то страшно. Ну Нет, не выключите. Убирайте. Да я не убираю. Препятствия убирайте. Сколько классов образования? Просто принципиально. Образование сколько классов? Я не собираюсь даже разговаривать сегодня. Ясно? Хорошо, уберите, пожалуйста, препятствия. Нам нужно припарковаться. Если нормально бы подъехали, попросили. О, уберите, пожалуйста, я не хочу нормально или ненормально. Я хочу встать здесь на парковку и пойти по своим делам. Молодой человек, уберите, пожалуйста. Что вы толкаете? Убери руки. Руки убери. Я хочу встать. Что тебе Тебя сбить сейчас или что? Если тебя соберут, Да не, убери, не конфликтуйте. Убери. Такая же история, ребят. Просто парковка. Ну, вот ну, видите, вот он, Советский Союз. Везде. И в России. И вот, пожалуйста, другой чувак на тротуаре встал. Ну, то есть, жуткий, конечно, беспредел. Это очень сильно э, нервирует. Понимаете? Сильно нервирует. И там тоже все, все занято. И вот эти конусы бесконечные постоянно стоят. Мы точно имеем право здесь стоять, это парковка, и никто не вправе ее захватывать. Нужно больше мы за, него. за что? Но вы не можете платить, молодой да, человек. Вы, вы не можете платить. Ну, да, давайте полицию вызовем, и сейчас она нам скажет, кто платит, а кто нет. Если сейчас, да, потому что с вами почему... никто не спорит, потому что с вами никто не спорит. А если я вызову полицию, то полицейские мне скажут, что я прав. А вы? Может быть, она скажет, что ну конечно, Право. конечно. Тем мы не менее, надо... Мы за нее быть, мы платим. Будет, он он он не может, не может быть, и скажет. Он он он не может быть, да ладно. Но мы платим за нее. Понимаете? Кому платите? Город. Мать, мы взяли его в аренду, магазин, и не я лично, магазин. Я понял, что не вычищу. Это моя да, да. То же самое, что в России, ребят. Я, конечно, от этого немножко отвык, но, видите, приходится погружаться иногда. Бестолковые перепирания. Окей, пойдемте дальше. Та же самая Российская Федерация, только без Путина. Короче, ребят, вот полицейский участок и такая же история. Что-то я вообще не понимаю, в чем, в чем прикол, почему это происходит почему мы не можем здесь припарковать. Ребята припарковались, наши друзья, а им полиция сказала, что здесь нельзя только для полиции. Крим тру. что такое? Крим Трету, Приморский ВП. А, ну типа кроме Приморского ВП, вот этот, Приморского отдела полиции. Ну, короче, ребят, мы, конечно, здесь машину оставляем. И если вдруг ее эвакуируют, то вы знаете, что будет происходить, правда? Ребят, смотрите, зашел в туалет в этом ресторане, здесь, пожалуйста, два унитаза. Это, видимо, знаете, для кого? Для парочек, которые только познакомились и у которых вот этот вот весь конфетно-букетный период за ручку брать, ощущать, обниматься. И вот, видимо, для таких парочек сделан специальный туалет. Сюда раз заходишь, за ручку сидишь и. Ребят, в общем, зашли в такое заведение с ребятами. А самое главное я хочу вас познакомить с ребятами, которые приехали из Молдавии да. это Дмитрий, Наталья, ну, винамин, вы все мы уже знаете знаете, я сейчас сижу и вот о чем думаю, пока кушаю, думаю, какие ребята молодцы взяли просто и говорят, Женя, ты что там? ну окей, у нас выходной будет, давай мы приедем просто из другой стороны, да, здесь ехать немного там, сколько, 200-300 километров, да, недолго но они потеряли все равно целый день, потому что там граница Беготня, документы и так далее, и так далее, и так далее. Но просто, понимаете, вот, вот, вот, вот таким людям нужно тянуться, вот с кого нужно брать пример. Я это говорю, потому что мои друзья там, из России, они боятся в соседний город съездить. Знаете, в соседний город на выходные взять свою подругу, жену, там любовницу и поехать да поехать э, в соседний, просто в соседний город куда-нибудь. мои Ребята просто взяли на выходные, говорят, ну вот есть пару дней, у вас сколько есть, и у нас пару дней, ну давайте увидимся. И приехали а еще что важно, как интересная история, как мы с Дмитрием, собственно, знакомы мы знакомы уже года два, наверное, да, может быть, больше, больше даже двух лет но и мы так, такие родные друг другу люди, но никогда друг друга не видели да, и по телефону каждый день разговаривали почему это происходило? потому что Дима а, работал в той компании, которая когда-то меня грузил помните, я вам о ней уже тоже рассказывал ну, в общем, вот такая вот земля круглая, вот так бывает, мы даже и знать не, не, не знали, и что земля, мы... Друг, друг, да. и не думали, и не планировали увидеться ну так вот вышло, что мы оказались здесь рядышком раз, раз я прилетел так близко, то Дима говорит, ну а чё, чё бы и мне не приехать а сейчас вот со всеми встретились, знакомимся, общаемся ну круто, поэтому маленькую, это даже не реклама, хорошими, хорошими людьми нужно делиться Дима занимается диспетчерством также, поэтому если кому-то нужно твой инстаграм, они видят могут тебе обратиться, как минимум подсказать что-то по этой теме ты точно сможешь а если будет его помощь нужна, то без проблем Наталья просто красивая девушка Просто подпишитесь, А, а, я просто а поеду, авиамин, пришел. пришел поесть, а еще что-то делать. Чем-то может быть полезен нашим подписчикам. Пригоняю машины из-за границы. Да, я могу да, и... я растамаживаю машины я... Короче, ты по всей Украине можешь, можешь любому человеку. и просить. Я в России тоже это. Да. Спортирую. Хорошо. То есть ты можешь, человек может конкретную машину тебе из-за границы заказать и ты ее привезешь сюда какую-то эксклюзивную, да, поскольку, ребята, он не просто. А в интернете сидит клавиатуру нажимает услуга, и ездит товар, да да помимо всего прочего он и сам ездит в этой страны, сам эту машину выбирает смотрит ну короче вы поняли и ссылка инстаграм здесь кому-то нужна машина просто хотя бы консультация давайте ребята чтобы вы понимали что это просто хорошие люди они а какие-то меркантильные людишки которые хотят заработать никто не хочет заработать просто если нужна заработать все хотят но это не главное просто если нужна будет какая-то консультация да как машину нет. перевести как там может я например в этом вообще не волоку, и если вам нужна будет помощь, то, -то бесплатно, совершенно бесплатно, совершенно бесплатно. Женя, самое интересное, ну, не для твоих подписчиков она бесплатная, она вообще для всех людей да, бесплатная. Конечно, да. то и то, то тоже же самое с Димой. Знакомые да. могут знакомых рекомендовать, да. я, сплашу, я им что подсказываю, и да. что ты делаешь. Да. да, то же самое с Димой, если какая-то тема по тракам, что-то будет надо, подсказать, да. где-то объяснить, да. может быть, хотите свой трак купить, да. или может быть, Дима вам порекомендует, он сегодня говорил, что несколько ребят продают траки. Ну, короче, вы поняли. Давайте обедать, кушать. То есть, то есть, пока. Если кисточку взять и краской белый будет Просто, ребят, парень рассказывает что-то. Привлекает аудиторию. На не наступит момент. Красота. Ты увидишь лишь. Ну, ребят, просто в туалет зашли. ответ держи, все дела. Короче, ребята, вот есть телеграм-канал. Видите? И здесь весь ваш музон, да, есть? Вот сюда заходим, вот так называется. И просто кайповую музыку ловим. На шазами вы ее не найдете, правда? А вот смотрите, инста. Минимальная ставка 10 гривен, максимальная 200 гривен. 200? Так это знаете, это чтобы не сыграть, это неинтересно. Короче, смысл в чем, ребята, мы должны угадать. Вот мыльница поделена пополам, а можете да. одну открыть, да? да? Смысл такой, что просто вот. Поставили Надо что-то слишком здесь просто. Один, здесь 6. Тут да. проигрыш, здесь выигрыш. Угадались сюда поставили. Я не сюда понимаю, вы, ребята. Вы мне объясните, как зарабатывают эти приказы. Жень, Жень дамы. ты, наверное, так Они и зарабатываешь, не? Я? В Америке, да. Это черное, то красное. Ну да. Ну давай, есть десяточка, давай поставим. Ну давай, Десяточка давай. минимум. Десяточка это полдоллара. Минимальная десять, максимальная двести. Да. Ну в чем-то есть подвох, вы мне потом напишите. Подвоха нет, есть дубль, если выпадет. 2, а, 1, типа задубля, да. Да, но да, не точно. Факт, что вы на него да. Ну, поскольку реально простая игра. Дубля, я зарабатываю. Все, десятка, ну, я понял. Вас. То есть дубль, если 6-6. Круто. Любой больше собираете в два раза больше. Давай, ставь куда-нибудь. Какую берем? Смотри, одна зеленая всего лишь. Да, давай ставь вот сюда и все. Вот. Я уверен, главное сказал. Да, уверен. Все, и там должно дубль. быть больше. Открываем. 4-6, не с той стороны. Проиграем. Нифига себе, крутого заработать. Так, я теперь ставлю двадцатку, и чтобы мы отбили то... Я О, у вас два, денег сколько! Давай, давай, еще раз, давай. Раз. Мы давай двадцатку ставим, то есть мы, мы же казино, а мы же как в казино. Разводит меня, я ставлю двадцатку. Давай, доставай, доставай. Давайте, еще раз мешаем. А, продолжается. давай вот, больше, видите. Любую закрытую. Ну-ка. Она уже открыта. Давайте прикроем. Нет, <смех> нет ну нет, давай вы, я по опять вы. уверенно тебе скажу вот сюда ставить. Опять уверенно. Ну у зря, вы. зря. Блин, да не надо, стойте, подождите. Да да оно сейчас будет обидно, когда Без нет. Давай, я. сюда, все. <смех> <Жэр>! <смех> а, <смех> <смех> <смех> <смех> Ладно, давай еще а, раз. У вас договоренность такая? Да. Это ваша работа. Блин, классно вы заработаете, <смех> слушайте. <смех> а бывало такое, что прям <см жуткий минус уходили? По-разному бывает, абсолютно по-разному. Бывает, что вот поставят. Там 5-6 ставок все выиграли. Давай, сорок соли. Сотку? Да. Ну давай, все, уж сразу отбить, да и все. Ее! Yeah! Yeah! Yeah! Uh! Молодец! 20! Все, спасибо, до сюда! Все, пойдем, до сюда! Да сколько потратили? 30 потратили? Мы потратили сколько? Наше капитала вложили. 30! 30 потратили? Так вот, надо зарабатывать деньги. Типа, но факт в том, что, ребята, вот так это работает. Я не знаю, в чем прикол. Напишите. Может, я сейчас бахнут за углом, я не знаю, как 90 Ну, мы рекламу нормально сделали. Рекламу нормально сделали. Слушайте, знаете, у меня даже была мысль, давай еще типа поиграем. Ну, во-первых, ты заигрываешься, да? А ну, нет. Это, это, это даже дело не в том, что это типа там ты проиграешь деньги. Ты большие деньги здесь проиграешь, ставка небольшая, там, то да, типа да, да. полдоллара, Это ерунда. Дело даже не в этом, ребят, а в том, что я думал о том, ну, будет неудобно уходить типа вот такие раз сорвали, кушать, типа. ну куш условный, да, и ушли. Но, но она-то о нас не думает, когда она у нас деньги забирает, веселясь, смеется и кайфует, да? О чем мы должны о ней думать? Мы должны думать о себе. Ну а вас мы должны думать, мои подписчики, любимые. Yeah, Короче, сидим, к шаурму халуем. Пришел Индия. И, Индия. О, сенсор, сенсор. А, сенсор, я. What is your name? Name. My name? Ага. Моган uh, Синграна. Вау. Поняли, ребят? Такого типа встретили. Просто сидим, кушаем шурму. Да, рекламируем его тоже. Он говорит, можно, но говорит, сфоткаться. Он походу какой-то промоутер, он нас фоткает. А, он промоутер, это да. здесь, украинская. Добрый день, добрый день. Нет, это в нашей. Ааа, ты, да? Окей. Ты вам сфоткал? Ага. Ты, да? Что касается дискаунта? Дискаунта? 10%. Окей, если ты в вашем ресторане в Он мне говорит, идем, идем ко мне, я говорю, нет, у меня движение тут. Домой, Домой пойдем, да? Да, да, да.